Добрый день, уважаемые коллеги, я рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем вебинар, уточните, все ли хорошо со связью. Поставьте, пожалуйста, плюс, если есть и звук, и все в порядке с видео, и минус, если есть какие-либо проблемы. Итак, мы с вами начинаем. Мы сегодня проводим с вами вебинар для заказчиков. Тема столь актуальная на сегодняшний день. Это независимая гарантия как способ предоставления обеспечения. И поговорим мы с вами про те изменения, которые произойдут вот уже буквально 1 июля 2022 года. Итак, звук, звук должен быть. Еще раз, пожалуйста, поставьте плюс, если вы меня и видите, и слышите. Если вдруг у кого-то нет звука, это нужно проверять настройки вашего компьютера. Вижу, что у основной массы слушателей все в порядке. Да, да, все, благодарю. Хорошо, спасибо большое. Итак, мы начинаем. Меня зовут Романова Юлия, директор Академии продаж электронной площадки OTC. Я рада вас приветствовать. Мы сегодня проводим вебинар для заказчиков. Тема нашего вебинара «Независимая гарантия как способ предоставления обеспечения». Обычно Павел проводит вебинары, но на сегодняшний день Павел находится в отпуске, поэтому я вместо Павла, и сегодня мы с вами разбираем столь актуальную актуальную в связи с тем, что изменения вступают в силу начиная с 1 июля. В связи с этим мы с вами точечно рассмотрим вопрос по предоставлению независимой гарантии, по тем требованиям, которые необходимо устанавливать в отношении предоставления участникам закупки и обеспечения. И наше сегодняшнее обсуждение мы с вами будем вести в рамках следующих вопросов. Это требования, которые предъявляются к независимой гарантии с учетом тех изменений, которые актуальны на сегодняшний день уже практически. Соответственно, мы с вами также поговорим про порядок предоставления участникам закупки независимой гарантии. Мы поговорим с вами через призму именно заказчика, какие требования необходимо в отношении предоставления участникам закупки обеспечения в виде независимой гарантии устанавливать. И, конечно же, мы с вами коснемся вопроса порядка предоставления, точнее, порядка внесения изменений в положение о закупке. Я дам рекомендации в отношении тех положений, которые необходимо включить в положение о закупке. Так, сейчас я попрошу коллегу по поводу звука проконсультировать наших слушателей. Да, конечно, по результату нашего вебинара. Вы получите ссылку на просмотр записи вебинара, вы получите презентацию, которую я сегодня буду использовать. Соответственно, в любой момент вы сможете вернуться ко всем интересным для вас вопросам. Итак, мы начинаем. Мы начинаем с вами традиционно с законодательной базой. Здесь я хочу отметить, что в целом 2022 год уже знаменовался тем, что в законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц были произведены определенные изменения. Эти изменения, о которых мы сегодня с вами будем говорить, были приняты в апреле. И здесь, соответственно, в отношении нормативно-правовой базы я рекомендую обратить внимание на тот закон, который имеет первооснову по сегодняшнему вопросу. Это 109-й федеральный закон. Данный федеральный закон вносит изменения и в 44-й федеральный закон, статью 45-ю, и отдельно вносит изменения в 223-й федеральный закон в отношении предоставления, соответственно, в отношении установления требований по обеспечению, в частности, по обеспечению, которое предоставляется... В виде независимой гарантии здесь следует также обратить внимание на то, что основной блок изменений вносится в статью 3.4, то есть особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну и здесь, конечно же, в целом, если мы говорим с вами не только про а, те изменения, которые а, касаются независимой гарантии, здесь стоит отметить, в целом, что а, апрель знаменовался тем, что сразу в ряд положений закона о закупках отдельными видами юридических лиц были произведены изменения. И, соответственно, были также осуществлены изменения в отдельные нормативные правовые акты, которые указывают влияние на осуществление закупок в рамках закона о закупках отдельными видами юридических лиц то есть, 223-х федеральных законов. В этой связи я всегда рекомендую в совокупности изучать нормативные акты, рассматривать вопросы, которые в них регламентированы. И в данном случае также будет по отдельным вопросам нам полезен 104-й федеральный закон. Поэтому, в частности, при внесении изменений в положение о закупке... Уточняйте, что не только вопрос по независимой гарантии был регламентирован 109-м федеральным законом, но и в целом у нас э, изменились отдельные вопросы осуществления закупок. Обратите внимание на указания страны происхождения товара в описании объекта закупки, обратите внимание на сроки по оплате и так далее. То есть все вопросы, которые регламентированы и 109 федеральным законом, и 104 федеральным законом. Ну а сегодня мы с вами подробно остановимся на независимой гарантии как способе предоставления обеспечения. Итак, на что же здесь в первую очередь следует обратить внимание при проведении закупок? Следует обратить внимание на то, что положение 223 федерального закона, в, част, в частности, по установлению требований к обеспечению заявки, по обеспечению требований в части предоставления участникам обеспечения исполнения договора, изменились. И, в частности, эти изменения касаются особенностей проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть это статья 3.4, 223 федерального закона. Вот основной блок изменений, который вносит 109 федеральный закон, он направлен именно на статью 3.4 в части предоставления обеспечения. Итак, что же изменилось? Базовые положения в части осуществления закупок по статье 3.2 также претерпели изменения. И вот, например, здесь обратите внимание на то, что в части 25 статьи 3.2 указано, что заказчик правит предусмотреть положение закупки требования обеспечения заявок на участие в конкурентной процедуре, в том числе порядок и срок и случай возврата такого обеспечения. Соответственно, при этом в извещении об осуществлении закупки, документация о закупке должны быть указаны стандартно. Размер такого обеспечения, иные требования к обеспечению, в том числе условия. И вот здесь идет еще отсылка на банковскую гарантию. Если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика, то есть в отношении общего порядка осуществления закупок по статье 3.2, указаны общие положения и здесь... В том числе указано требование в отношении гарантии. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участникам конкурентной закупки путем несения денежных средств, предоставления гарантии или иным способом, который предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации. То есть здесь в этой связи прежние положения действуют, но... Далее, что мы видим? Далее мы видим отсылку на статью 3.4 в отношении проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. И здесь часть 25 статьи 3.2 относит в случае осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении определенных исключений. То есть по вот этим исключениям как раз действуют на сегодняшний день уже новые требования. Ну, точнее, они будут действовать с 1 июля по общему точнее по основным изменениям, которые вступают в силу, начиная с 1 июля, потому что есть одно изменение, которое вступает в силу позднее, с 2023 года, Но об этом мы тоже с вами сегодня поговорим. То есть в статье 3.2 указано, что за исключением случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4.223 Федерального закона, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется в соответствии с частью 12, соответственно, статьи 3.4 223 федерального закона. И вот уже положение э, в части осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно в части предоставления обеспечения, обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора, претерпели изменения. И эти изменения мы должны учитывать при э, проведении закупки, и, соответственно, в определенное время, об этом мы тоже с вами сегодня будем говорить, необходимо привести положение о закупке в соответствии действующему законодательству. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении осуществлении закупки документации о закупке осуществляется участникам закупки. То есть в этой связи, соответственно, все осталось неизменным. Но так как у нас в статье... По общему порядку проведения закупок идет отсылка на статью 3.4 в части осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответственно, что мы найдем в части 12? В части 12 мы найдем уточнение, но здесь вот... Хочется все же отметить, что вот пока на этой стадии мы с вами еще видим, что здесь некие правки, они больше технического характера. Собственно, ну что здесь поменялось? Здесь поменялось то, что заменили наименование. Наименование э, по статье 3.4 по части 12 этой статьи у нас заменено на независимую гарантию. То есть, соответственно, когда речь идет про приведение положения закупки в соответствии требованиям в части э, осуществления закупки субъектов малого и среднего предпринимательства, мы, соответственно, оперируем понятием уже не банковская гарантия, а оперируем понятием независимой гарантии. Хотя в то же время, обратите внимание, в части общем порядок осуществления закупки, который изложен в статье 3.2, мы видим, что здесь вполне и на сегодняшний день, и это положение оно будет действовать и далее, применяется положение об условиях применения именно банковской гарантии. Но особенность мы учитываем в отношении установления требований по независимой гарантии в части осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вообще в целом, если мы говорим про осуществление закупок среди субъектов МСП, изначально та тенденция, которая была задана в части буквально оптимизации таких закупок, в части приведения их к некому общему знаменателю, в части того, что эти закупки буквально во многом надублируют закупки в соответствии с законом о контрактной системе. Соответственно, здесь мы видим, что тенденция, которая была намечена несколько лет назад, она, собственно, продолжается. Она продолжается, и однозначно здесь каких-то, наверное, послаблений напротив в этой части не будет. Здесь будут однозначно те изменения, которые будут приводить закупки у субъектов МСП, Вид максимально похожий на закупки в рамках закона о контрактной системе. И вот как раз яркий пример – это внесение изменений в части предъявления требований по обеспечению, в части установления требований в рамках независимой гарантии. Итак, на сегодняшний день часть 12 статьи 3.4 у нас звучит следующим образом. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в конкурентной закупке, соответственно, если это требование установлено заказчиком в извещении, в документации, может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей, или путем предоставления уже вот здесь техническая правка, соответственно, мы можем в рамках осуществления закупки установить требования по предоставлению участникам обеспечения в виде денежных средств или в виде независимой гарантии. Выбор стандартно осуществляется самим участником закупки, на выбор мы никак повлиять не можем. Далее. Далее мы с вами говорим про следующие изменения, которые произошли. И вот здесь будьте внимательны. Те изменения, которые у нас далее с вами на слайдах озвучены, они вступают в силу буквально уже завтра, 1 июля. То есть 109 федеральный закон в части внесения изменений. Мы с вами в частности рассматриваем вопрос по предоставлению обеспечению независимой гарантии действует начиная. Завтрашнего дня. Но есть одно исключение. Исключение, когда определенные изменения вступают в силу позднее. Но на слайде он выделено, выделено синим цветом. Ну, да. Итак, в целом, какие изменения вступают в силу? В целом, мы с вами можем обратиться к новой, соответственно, части 14.1 статьи 3.4. Мы увидим, что, соответственно, в этой статье, в этой части статьи 3.4 изложены требования по предоставлению, по установлению, соответственно, условий для независимой гарантии. Независимая гарантия, которая предоставляется, пока еще вопрос по обеспечению заявки, которая предоставляется в виде обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, которая, соответственно, проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям. И вот здесь обратите внимание на эти требования. Эти требования, они носят, соответственно, некий императивный характер в отношении невозможности вариативности этих норм, Почему императивный характер? Ввиду того, что на сегодняшний день, соответственно, ну, на сегодняшний день я имею в виду, что, соответственно, у нас эти правила применяются с 1, с 1 числа, с 1 июля этого года по основному блоку изменений. Соответственно, эти требования носят императивный характер ввиду того, что они прямо изложены будут в будущей редакции, которая уступает в силу завтра, 223-го федерального закона. В отношении вопроса, да, в частности, по независимой гарантии, у нас, еще раз мы с вами сейчас вернемся к предыдущему слайду, то есть вот он, у нас есть статья 3.2 в отношении общего порядка осуществления закупок. Здесь действуют требования, обратите внимание, в прежней, по сути, редакции, здесь банковская гарантия фигурирует, а вот уже по независимой гарантии это условия, которые предъявляются в части проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, соответственно, когда мы приводим наше положение о закупке в соответствии требованиям к действующему законодательству, мы учитываем ровно те условия, которые изложены в отношении независимой гарантии как способа обеспечения по закупкам среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Итак, какие же нормы, какие же императивные требования установлены? Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, который предусмотрен частью первой статьи 45 44 федерального закона закона о контрактной системе. То есть, соответственно, то, о чем я уже сегодня упоминала. Закупки у субъектов МСП имеют максимально похожий вид закупок, которые проводятся в рамках 44-го федерального закона. Мы с вами знаем, что это определенный способ закупок, это определенные сроки оплаты, это определенный регламент, определенные этапы закупки. И, соответственно, в отношении обеспечения исполнение э, договора в отношении обеспечения заявки на сегодняшний день. Ну, на сегодняшний день я уже немного забегаю вперед с 1 июля. Соответственно, требования тоже будут максимально... Похоже на условия, которые изложены в 44-м федеральном законе. Поэтому 223-й федеральный закон ссылается в отношении норм, которые предъявляются, требований, которые предъявляются к независимой гарантии непосредственно на закон о контрактной системе. Если мы обратимся к закону о контрактной системе в отношении независимой гарантии, должна быть выдана гарантом, который предусмотрен частью 1 статьи 45. Что мы увидим в части 1 статьи 45? Мы увидим Соответственно, перечень гарантов, которые, ну, по сути, мы увидим перечень гарантов, которые могут выдавать независимую гарантию. Напомню, с этого года это не только банки. Раньше, соответственно, по 44-му федеральному закону действовали только банки, список банков есть на сайте Минфин, он действует и на сегодняшний день, но с текущего года список гарантийных организаций, которые вправе выдавать независимые уже гарантии, уже не банковские, а именно независимые гарантии, он был расширен. Сюда, например, входит государственная корпорация развития ВБРФ, это гарантия... Это гарантии, которые выдаются такой корпорации, это фонд содействия региональному кредитованию, это также банки, которые список которых постоянно обновляется, поэтому и при проверке гарантии я всегда рекомендую к актуальному списку банков обращаться, если возникает вопрос о правомощности банковской организации в части выдачи гарантии. И это гарантийные организации. В том числе те организации, которые зарегистрированы на территории Евразийского экономического союза по э, определенной своей части, также имеют э, возможность создавать гарантии. Но это только для тех участников, которые зарегистрированы на территории Евразийского экономического союза, не на территории Российской Федерации. А, так, а, в отношении положения о закупке, возможно ли прописать положение независимое для не э, МСП – Таких ограничений нет. То есть, соответственно, если вы э, вносите изменения, в том числе в отношении проведения закупок среди остальных, э, среди всех, точнее, участников закупки, без принадлежности участников к субъектам малого и среднего предпринимательства, вы также можете внести эти изменения. Более того, в целом понятие «банковская гарантия в закупках» упраздняется. Здесь, если мы обратимся к закону о контрактной системе, в законе о контрактной системе не используется более понятие банковской гарантии. По сути, независимая гарантия – это то понятие, которое включает в себя банковскую гарантию, но оно имеет более широкое значение, в частности, в отношении тех организаций, которые имеют право такую гарантию выдавать. Поэтому, соответственно, здесь, если вы приводите в соответствие положение о закупках и, соответственно, по 109-му федеральному закону необходимо это сделать в рамках закупок у субъектов МСП, никто не запрещает вам нести изменения, также подобные условия по предоставлению участниками иными участниками, которые не относятся к субъектам МСП, гарантии тоже в виде именно независимой гарантии, а не банковской гарантии. Где а, ознакомиться со списком организаций, которые могут выдавать независимые гарантии, если реестр как банков, здесь в целом мы а, в отношении тех организаций, которые а, вправе выдавать, то есть это а, организации, гаранты, которые выдают независимую гарантию, мы а, опираемся на положение. 45 статьи, части 1, 44 федерального закона. То есть об этом прямо будет дана ссылка, дано указание в завтрашней редакции, которая вступает в силу с 1 июля в 223 федеральном законе. То есть независимая гарантия должна быть выдана гарантом, который предусмотрен частью 1 статьи, 45, 44 федерального закона. И здесь среди э, прочих организаций, которые вправе выдавать независимые гарантии, относятся банки, которые есть э, список которых есть на сайте Минфин, я их позже также продемонстрирую. Это э, организации, которые зарегистрированы на территории Евразийского экономического союза, соответствующие э, организации, имеющие соответствующий статус, но... Э, Такая независимая гарантия будет актуальна для участника, который зарегистрирован на территории Евразийского экономического союза, не на территории Российской Федерации. Это а, также а, корпорация развития ВБРФ. Соответственно, в отношении именно а, тех гарантов, которые а, могут выдавать независимые гарантии, мы с вами а, ориентируемся на часть 14.1 статьи 3.4. Соответственно, если вы смотрите сегодня 223 федеральный закон, обязательно смотрите будущую редакцию. Ну а завтра уже во всех справочных правовых системах должна быть актуальная редакция закона. Так, дальше. Второй пункт. Второй пункт у нас примечателен тем, что он вступает в силу не с завтрашнего дня, а с 1 апреля 2023 года. О чем в нем идет речь? Речь в нем идет о том, что... Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, который предусмотрен частью 8 статьи 45 Федерального закона номер 44 ФЗ. То есть опять мы видим некое приведение к общему знаменателю вопроса о предоставлении гарантии в качестве обеспечения. И здесь, в частности, речь идет о том, что а, с 1 апреля следующего года, то есть это положение завтра в силу не вступает, оно вступит в силу позднее, ввиду в том числе технических особенностей, что не готов сам а, реестр, а, информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, который предусмотрен с учетом положений закона о контрактной системе. То есть в этой связи будет действовать некий общий реестр, и, соответственно, сведения о выданной независимой гарантии по 223 третьему федеральному закону в рамках закупок у субъектов МСП должны быть включены в соответствующий реестр. Вот такое вот положение, которое вступает в силу, единственное положение, которое вступает в силу не с завтрашнего числа, а вступает в силу с 1 апреля следующего года. Так, вижу остальные вопросы, сейчас мы с вами буквально еще по оставшимся пунктам пройдемся и перейду ответом на вопросы. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом, то есть, соответственно, вот еще одно из ключевых положений в отношении включения сведений, в том числе положение о закупке, по части тех требований, которые мы предъявляем независимой гарантии, обязательное условие о том, что независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом. Вообще, в частности, по этому вопросу постоянно возникают споры. И, но здесь, так как мы все-таки имеем дело с 1 июля следующего года, мы имеем дело все же с некими императивными нормами в этой части. Здесь, по сути, должны быть исключены какие-либо двоякие толкования. Но вот На примере 44-го федерального закона могу сказать, что часто очень по этому положению возникает спор. И, конечно, если данное положение о том, что независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом, не включена в условия независимой гарантии, чаще всего здесь такая гарантия не, соответственно, признается несоответствующим требованием. И, соответственно, при наличии спорного обстоятельства дела, при, собственно, ну, здесь, конечно, стоит говорить о том, что при обращении внимания на это положение со стороны заказчика, потому что не всегда бывает так, что заказчик, обращает внимание на соответствующее положение. Но я говорю про 44. й центральный закон. Соответственно, при наличии спора, при наличии разбирательства в контролирующем органе, увы, конечно же, такое положение принимается во внимание, и э, спор, как обычно, не в пользу участника закупок. То есть решение, решение э, в отношении участника о правомерном отказе в принятии такой гарантии. Поэтому здесь э, 223 федеральный закон э, с, в редакции с 1 июля 2022 года исходит из того, что э, данная норма, норма о... Э, Возможности отзыва, соответственно, должно быть включено включено именно в положение, в том виде, который у нас предусматривает законодательство. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом. Независимая гарантия должна содержать... Условия об обязанности гаранта уплатить заказчику-бенефициару денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня следующего за днем получения гарантом требования заказчика-бенефициара соответствующего условиям такой независимой гарантии при отсутствии предусмотренных гражданским кодексом оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Еще одно требование, которое мы также предусматриваем в отношении независимых гарантий как способ обеспечения исполнения договора как способа обеспечения предоставления обеспечения заявки соответственно здесь мы говорим о том что в отношении этих норм действуют требования о включении этих условий в том числе в положение о закупке заказчика то есть в этом в том числе заключается Требования о приведении положения о закупке, соответственно, требованиям действующему законодательству. Соответственно, мы эти условия не только предусматриваем положение о закупке, мы эти условия предусматриваем и в части осуществления закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства. И в отношении этих условий мы проверяем обеспечение. Обеспечение заявки. То есть, прошу прощения, здесь я говорила: обеспечение договора, обеспечение заявки. То есть в данном случае мы речь, идем, речь ведем про обеспечение заявки. Условия независимая гарантия должна содержать. Какие условия должна содержать независимая гарантия? Это обязательное требование. Здесь не действуют условия о том, что независимая гарантия может содержать следующие требования. В соответствии с условиями, которые действовать будут с 1 июля 2022 года, независимая гарантия должна содержать условия в обязанности гаранта уплатить заказчику-бенефициару денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней, со дня следующего за днем получения гаранта требования заказчика-бенефициара, соответствующие условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных гражданским кодексом оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Второе условие. Перечень документов, подлежащих предоставлению заказчикам гаранту, одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае установления такого перечня правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4, часть 32, соответствующей статье 223 Федерального закона. Указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с датой окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Собственно, еще одни условия, которые, опять же, транслированы из положения закона о контрактной системе. Вот в частности, если мы говорим про третье условие в отношении срока действия такой гарантии, указание на срок действия независимой гарантии, которая не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Вот здесь на что следует обратить внимание? А Здесь следует обратить внимание на то, что срок прописан, в обязательном порядке и в отношении обеспечения в отношении, точнее, независимой гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки. И далее мы с вами посмотрим, что срок в том числе указан и в отношении обеспечения, которое предоставляется в виде независимой гарантии в отношении обеспечения исполнения договора. То есть вот эти сроки их следует обязательно указать и в положении закупки, внести соответствующие изменения. В опять же, не по всем закупкам, а по тем закупкам, по которым установлено требование о проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства. И, соответственно, мы учитываем срок, в частности, при требований об обеспечении заявки срок действия независимой гарантии не, не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие то есть таким образом если далее на практике встречается ситуация когда участник закупки предоставляет обеспечение заявки в виде независимой гарантии но срок действия указан менее одного месяца соответственно такая заявка подлежит отклонению отклонению по причине несоответствия независимой гарантии, в отношении тех требований, которые изложены в части один статьи 3.4. Ну и, соответственно, в вашем положении о закупке данные требования тоже должны быть отражены в этой связи. Напоминаю стандартное, ну, буквально, наверное, золотое правило в закупках отдельными видами юридических лиц, положение о закупке не должно противоречить действующему законодательству, а документация, которая составляется заказчиком, извещения о закупке, не должно противоречить положению о закупке заказчика. То есть, соответственно, при осуществлении закупок, при проведении закупок уже с учетом, новых требований, которые вступают в силу буквально завтра, необходимо соответствующие условия о приведении положения о закупке выполнить в тот срок, который регламентирован. О сроках тоже я сегодня буду говорить. Дальше. Дальше в отношении статей, в отношении, опять же, статьи 3.4, есть у нас отдельные положения статьи 3.4, которые также были корректированы, в них были внесены изменения. Часть 14.2 статьи 3.4, несоответствия независимой гарантии, представленной участникам закупки с участием субъектов МСП, требованиям, которые предусмотрены настоящей статьей, то есть статьей 3.4, это касается вот этих вот требований, которые мы только что с вами изучили, является основанием Соответственно, основанием для а, непринятия такой а, гарантии заказчика. А, гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии требования а, об уплате денежной суммы, по которой соответствует условию такой независимой гарантии, и предъявлено. <coughs> Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требованиям к плате денежной суммы по соответствующим условиям такой гарантии предъявляется заказчикам до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки, стандартное условие, опять же, которое у нас встречается и в законе о контрактной системе, обязан уплатить заказчику неустойку, то есть начисляется определенная пеня в размере 1,1%, Денежной суммы, которая подлежит уплате по такой гарантии. Так, если закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства не крупная, можно ли проводить закупку без обеспечения независимой гарантии? Да, конечно, соответствующие условия вы можете при проведении закупки соблюдать. То есть можно проводить без обеспечения. Так, вот здесь вот очень интересный вопрос. Если срок подачи заявок продлевается, нужно ли менять независимую гарантию, если она уже получена? Вот здесь на самом деле, конечно, как всегда, по подобным вопросам в самих нормативных актах, то есть в данном случае в самом законе, мы не найдем. Никаких разъяснений. Возможно, впоследствии в более поздний период будут хотя бы разъяснения Минфин на эту тему опубликованы, но пока соответствующего разъяснения нет. И, соответственно, здесь я могу сориентировать в отношении той практики, которая имеется по 44-му федеральному закону. По 44 федеральному закону сама норма действует уже не, не первый день, норма в отношении срока действует ровно такая же, которая у нас с завтрашнего дня применяется по 223 федеральному закону. И здесь, конечно же, если, соответственно, меняются условия, срок подачи заявок продлевается, то мы должны при подаче заявки, ну и, соответственно, далее уже со стороны заказчика, при проверке независимой гарантии в отношении сроков необходимо обязательно учитывать тот срок, Выдержку этих сроков, которые указаны у нас в самом законе. Поэтому со стороны участника закупок обязательно необходимо проверять гарантию в отношении сроков на соответствии с этим требованиям. Со стороны заказчика при осуществлении проверки мы проверяем срок, начиная со срока с датой окончания подачи заявок, то есть мы не берем иные сроки в расчет, мы не берем срок окончания проведения закупки, да? допустим, если мы говорим про подведение итогов, про публикацию соответствующего протокола, мы берем срок именно окончания подачи заявок, если речь идет про независимую гарантию, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки. Это требование у нас изложено, опять же, в императивной норме, которая будет действовать с 1 июля, то есть завтрашнего дня. Это пункт В по части 14.1 статьи 3.4. В части участия в закупках, если есть среди нас участники, ну, возможно, соответственно, участник задает данный вопрос, Соответственно, я бы рекомендовала все-таки при вот такой возможности, при возможной небольшой доплаты за гарантию, то есть за каждый день действия гарантии, конечно же, предоставлять гарантию, которая действует несколько, более длинный срок, чем один месяц. То есть рекомендовано брать с запасом, если это возможно. Это такая вот личная от меня... Лично от меня рекомендация поставщикам, если среди нас есть участники. Так, дальше. Дальше мы с вами смотрим, опять же, статью 3.4, ввиду того, что, напоминаю, основной блок изменений пришелся именно по участию, предоставления обеспечения в виде независимой гарантии для участников, для, точнее, при проведении закупок среди субъектов МСП, в случаях, которые предусмотрены частью 26 статьи 3.2, то есть идет отсылка на общий порядок осуществления закупок, денежные средства, которые вносятся на счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, перечитаются банком на счет заказчика, указанные в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП. Который указан в документации такой закупки, или вот здесь еще одно положение, на которое мы обращаем внимание в связи с рассмотрением сегодня вопроса независимой гарантии. Или заказчикам предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП. И о чем же идет речь в части 26 статьи 3.2. Возврат участнику конкурентной закупки, обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях. То есть, когда у нас идет речь про невозврат обеспечения заявки участнику закупки. Всего два таких случая. Уклонение или отказ участника от закупки от заключения договора. Ну, соответственно, здесь ничего нового, стандартные условия. не предоставление или предоставление с нарушением условий установленных. 223 федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечение исполнения договора. И вот здесь будьте внимательны, соответственно, речь в целом идет про обеспечение исполнения договора. Так как обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участникам закупки в виде независимой гарантии, то в отношении независимой гарантии действует правило, в части предъявления требований, вот то, что выделено на слайде, в части предъявления требований об уплате денежной суммы по независимой гарантии, которая предоставлена в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке среди субъектов МСП. То есть этап заключения договора, не предоставление участникам закупки обеспечения исполнения договора, в данном случае действия даже несмотря, например, на подписание участникам договора, приравнивается к неподписанию договора, к уклонению от заключения договора. И в этой связи, соответственно, заказчикам предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, которая предоставлена была в качестве обеспечения заявки. То есть вот она взаимосвязь, обеспечение... Заявки с этапом заключения договора. Ну и в данном случае обеспечение заявки, которая предоставляется в виде независимой гарантии. Так, идем дальше. Идем дальше и видим, что у нас в отношении а, статьи 3.4. Здесь у нас есть подпункт Б, пункта 8, части 19, статьи, 3.4. Здесь на самом деле тоже такая более техническая правка в части изменения терминологии по в статье 3.2 у нас остается терминология в отношении банковской гарантии. В отношении э, упоминаний э, по тексту закона закупок среди субъектов МСП, в частности, когда мы говорим про статью 3.4, здесь у нас везде понятие банковская гарантия было заменено на независимую гарантию. Ну и, собственно, как было и как стало, документация о конкурентной закупки, заказчик правы обязанность предоставления следующих документов, соответственно, независимая гарантия у нас фигурирует с завтрашнего дня, не банковская гарантия, или ее копия. И если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием МСП, участникам такой закупки предоставляется независимая гарантия. То есть, по сути, у нас смысловая нагрузка осталась вся та же самая, но мы здесь уже рассматриваем... Предоставление участникам закупки обеспечения через призму именно независимой гарантии, если участник закупки предоставляет именно гарантию, не обеспечение в виде денежных средств. Итак, э так, дальше. Дальше мы с вами смотрим, опять же, продолжаем смотреть статью 3.4 в отношении независимой гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения уже исполнения договора, то есть вот то, о чем мы с вами говорили на одном из предыдущих слайдов, сейчас еще раз найду вот он, этот слайд, где у нас есть то изменение, которое вступает в силу с 1 апреля, единственное изменение, это все касалось обеспечения заявки. А теперь у нас есть информация, которая касается обеспечения исполнения договора. Соответственно, в рамках предоставления участникам обеспечения исполнения договора, в части установления возвещений, документации о закупке требований по обеспечению исполнения договора. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что изменения касаются закупок среди субъектов МСП. Соответственно, мы оперируем новыми требованиями в части независимой гарантии. И эти же требования мы предусматриваем в положении о закупке. А о чем идет речь? Речь идет о том, что Речь идет о том, что независимая гарантия должна быть выдана гарантом, И опять же идет упрощение к части 1 статьи 45 44 федерального закона. То есть и в отношении независимой гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки, и в отношении независимой гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения исполнения договора. Одно универсальное требование действует, это требование в отношении гаранта, списка гарантов. То есть соответственно, в части списка гарантов мы Обращаемся к закону о контрактной системе. Это региональные гарантийные организации, это корпорация развития ВБРФ, это соответствующие гарантийные организации, которые зарегистрированы на территории Евразийского экономического союза, это банки по перечню из списка Минфин. Соответственно, этим правилом мы руководствуемся и в случае с обеспечением заявки, и в случае с обеспечением исполнения договора. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, который предусмотрен в части 8 статьи 45, опять же, отсылка к 44 федеральному закону. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом. Вот оно, то правило, которое, опять же, у нас встречается, но уже в отношении обеспечения исполнения договора по части предоставления участникам обеспечения э, исполнения договора в виде независимой гарантии обязательное условие должно быть включено в независимую гарантия э, независимая гарантия не может быть отозвана выдавшему ее гарантом и соответственно э, в отношении независимой гарантии которая предоставляется в качестве обеспечения исполнения договора какие еще требования предъявляются требования об услу... точнее условия об обязанности гаранта уплатить заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня следующего за днем получения гаранта, требования заказчика, соответствующим условиям такой независимой гарантии при отсутствии предусмотренных ГКРФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Перечень документов, подлежащих предоставлению заказчикам гаранту одновременно с требованием оплаты денежной суммы по независимой гарантии в случаях установления такого перечня правительством Российской Федерации. Соответственно, также обратите внимание на Условия о том, что несоответствие независимой гарантии, представленной участникам закупки с участием субъектов МСП, то есть вот они все условия, независимая гарантия, предоставлена участникам закупки, участникам закупки, проводимой для субъектов МСП закупки, предусмотрена настоящей статьей и требованием, является основанием для отказа принятия ее заказчиком. То есть, соответственно, вот они условия, которые мы включаем в положение закупки уже в отношении предоставления участникам закупки обеспечения исполнения договора в виде независимой гарантии. Эти условия участнику закупки надлежит выполнить. Соответственно, мы проверяем обеспечение исполнение договора по требованиям, которые изложены у нас в законе. В законе в редакции с 1 апреля 2022 года. Но не забываем, что в отношении нововведений, в отношении новых требований, новых положений, мы приводим в соответствие положение о закупке. То есть, соответственно, отражаем эти условия в положении о закупке. Дальше. Соответственно... Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии требования об уплате денежной суммы, по которой соответствует такой независимой гарантии, предъявлена заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку, то есть начисляется пеня в размере 1,1% денежной суммы, которая подлежит уплате по такой независимой гарантии. Далее. Независимая гарантия должна, и вот здесь э, обращаю ваше внимание на то, что это обеспечение исполнения договора. То есть по срокам мы еще раз с вами смотрим, какие у нас сроки теперь будут, э, соответственно, прописаны в самом законе, какие сроки мы отражаем положение закупки. Сейчас речь идет про обеспечение исполнения договора. А, независимая гарантия должна содержать указание на срок и действия, который не может составлять менее одного месяца. Соответственно, а, так, ну вот здесь, надеюсь, сейчас изображение поднимется наверх, соответственно, полностью будет виден текст. Соответственно, независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, которое не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного изучения закупки с участием МСП. Документация о такой о закупке срока исполнения основного обязательства. То есть в данном случае речь идет уже про обеспечение исполнения договора. И мы предусматриваем срок в отношении срока действия независимой гарантии не менее одного месяца с даты исполнения обязательств, основного обязательства по договору. Соответственно, это условие мы предусматриваем. В дальнейшем и в документации о закупке, при осуществлении закупки среди субъектов МСП и предусматриваем эти требования в положении закупки, то есть приводим положение закупки в соответствии с требованиями действующему законодательству, в данном случае в части предоставления участникам закупки среди МСП обеспечения исполнения договора в виде независимой гарантии. Соответственно, независимая гарантия не должна содержать условия предоставления заказчикам гаранта судебных актов. Вот еще одно важное замечание, подтверждающих неисполнение участникам закупки обязательств, которые обеспечиваются независимой гарантией. Еще одно важное замечание в части невозможности предоставления, точнее, невозможности содержания условия независимой гарантии в отношении предоставление заказчикам гаранту судебных актов, которые подтверждают неисполнение участникам закупки обязательств при предоставлении именно независимой гарантии. Так, при закупках в интернет-магазине независимая гарантия должна оформляться. Здесь хотелось бы задать уточняющий вопрос. Со стороны заказчика вы осуществляете закупку малого объема? А вот те изменения, которые мы сегодня с вами обсуждаем, они касаются именно закупок среди а, субъектов малого и среднего предпринимательства а, по статье 3.4 а, 223 федерального закона. То есть вот эти условия вы а, приводите, точнее условия по предоставлению участникам закупки обеспечения в виде независимой гарантии мы их приводим в соответствие положениям действующего завтрашнего дня законодательства. По остальным закупкам нормы, по сути, не изменились. Есть, соответственно, в отношении, например, малых закупок в отношении, закупок, в отношении закупок, которые вы проводите в качестве прямых закупок, соответственно, здесь никакие нормы в этой связи не поменялись. Так, если в договоре указан срок выполнения договора до полного исполнения сторонами своих обязательств без указания конкретной даты. Вот здесь я бы рекомендовала обращать внимание на возможный имеющийся график исполнения договора. То есть, соответственно, если у вас по исполнению договора предусмотрены этапы, возможно, то, соответственно, с даты завершения следующего этапа считается срок действия независимой гарантии. Если у вас предусмотрен, Срок действия договора, то есть если, например, у вас нет срока, срока исполнения участникам своих обязательств по договору, но есть срок действия однозначно, то, соответственно, исходим из срока действия договора. Так, закупка будет в размере более двух миллионов субъектов МСП, но в интернет-магазине. Вот эти правила по статье 3.4 в отношении предоставления обеспечения в виде независимой гарантии они действуют в части осуществления закупок по статье 3.4, то есть это так называемые закупки, которые проводятся для субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом положения этой статьи, с учетом способов закупки, которые изложены в статье 3.4. Соответственно, если у вас закупка более двух миллионов у субъектов МСП, но в интернет-магазине, вы эти требования можете не соблюдать. Так, дальше. Дальше начинаются, собственно, еще, начинаются еще одни интересные положения, по которым на сегодняшний день уже есть определенные наметки в отношении типовой формы. Конечно же, независимая гарантия в целом, да в целом, если мы говорим про гарантию, про банковскую гарантию, теперь уже и про независимую гарантию, как правило, вызывает множество споров. И у контролеров возникают разные по факту решения, и, соответственно, у заказчика и у поставщика могут возникнуть споры, которые, собственно, потом и доведут дело до контролирующего органа. Но здесь, наконец-то, Законодатель пошел по тому пути, что, собственно, ведутся работы по разработке типовой формы для того, чтобы упростить жизнь заказчикам, для того, чтобы упростить также жизнь участникам. Правительство Российской Федерации вправе установить, вот это указано в самом законе, но есть уже определенные наработки на эту тему. Часть 32 статьи 3.4 правительство Российской Федерации вправе установить типовую форму независимой гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки, типовую форму, которая предоставляется в качестве обеспечения исполнения договора, и здесь опять же идет оговорка, что эти правила действуют для, субъектов, для проведения закупок среди субъектов МСП, также правительство Российской Федерации вправе установить форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП. Форму и требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии предоставлены в качестве обеспечения исполнения договора, заключаем по результатам такой закупки». Также правительство Российской Федерации стандартно оставляет для себя возможность установить дополнительные требования к независимой гарантии, которая предоставляется для обеспечения заявки для участия в закупках среди МСП, независимой гарантии, которая также предоставляется в качестве обеспечения исполнения договора при участии в закупках среди МСП, Перечень документ, который предоставляется заказчикам одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в качестве которой представлено обеспечение заявки и в качестве обеспечения исполнения договора. И, наконец, здесь вот у меня на слайде пятый пункт, почему-то он у меня наверх съехал. Ну, соответственно, пятый последний пункт особенности порядка ведения реестра независимых гарантий который предусмотрен, соответственно, статьей 45 44 Федерального закона, но мы помним с вами, что этот реестр актуален и для осуществления закупок среди субъектов МСП по 223 Федеральному закону. Вот такие вот возможности открыты для правительства Российской Федерации. Ну, собственно, с момента принятия закона, да и задолго до этого, уже работы, например, по типовой форме форме независимой гарантии, активно проводились и проводятся, и, соответственно, вот здесь вот мы с вами сейчас еще и про типовую форму поговорим. Но а, здесь хочу также отметить, что а, в отношении форм, сегодня был вопрос в отношении формы гарантии также, а, вопрос был и по электронной почте. Гарантию можно получить в форме электронного документа или на бумаге. То есть, соответственно, в отношении гарантий принимается электронная форма документа и принимается бумажная форма документа. Планируют также определить сходные типовые формы независимых гарантий для обеспечения заявок и для обеспечения контракта. То есть, опять же, вопрос по гарантиям приводит к некому такому общему знаменателю и в отношении действия 223 федерального закона, и в отношении применения норм 44-го федерального закона. И в отношении типовой формы, вот здесь вот хочу обратить ваше внимание на то, что типовая форма гарантии на сегодняшний день, пока еще сегодня последний день, проект, законопроект находится на обсуждении, проект типовой формы находится на обсуждении, то есть, соответственно, можно принять участие в обсуждении на сайте Regulation. Вот здесь вот потом после вебинара будет до вас доведена презентация, соответственно, можно здесь исходные данные, где найти вот это обсуждение, можно посмотреть. Если интересно, пожалуйста, сегодня еще включительно можно принять участие в обсуждении типовой формы. Соответственно, вопрос, решение этого вопроса не за горами, однозначно уже совсем скоро мы увидим такую некую типовую форму, возможно, в какой-то мере... Типовая форма облегчит жизнь и заказчикам, и поставщикам. но, ну, соответственно, как говорится, поживем увидим. Так, также сегодня еще был вопрос в части одного из гарантов, то есть кто может выдавать независимую гарантию. Из перечня, а про перечень мы сегодня с вами неоднократно говорили, у нас разные организации туда входят, веб, корпорации развития ВБРФ, также входят туда региональные гарантийные организации, организации, зарегистрированные на территории Евразийского экономического союза, и по-прежнему входят банки. А где мы можем найти список банков? Мы можем найти его на сайте Минфин. На сегодняшний день это 191 банк. Соответственно, если... Для заказчика актуален вопрос по проверке независимой гарантии. Если, например, вам приходит независимая гарантия, вы видите, что она выдана банком, Если вы сомневаетесь в правомощности этого банка в отношении выдачи независимой гарантии, я, соответственно, всегда рекомендую смотреть актуальный список банков. Буквально, ну, не скажу, что с бешеной скоростью меняется список банков, но... Конечно, какие-то небольшие, мелкие банки, особенно в свете последних событий, утрачивают свою актуальность, исключаются из списка, а иные банки напротив в этот список были добавлены. Вот буквально не так давно, но сейчас не скажу точно, но, наверное, недели две назад этот список был обновлен. Соответственно, на сегодняшний день 191 банк для выдачи гарантий. На сайте Минфин список доступен. Соответственно, здесь мы в части осуществления закупок, в части проверки независимой гарантии при проведении закупки по 223 федеральному закону, мы не ищем отдельный список банков, которые выдают банковские гарантии именно по 223 федеральному закону. Мы ориентируемся на общий список банков, которые действуют у нас в рамках 45-й статьи. 44-го федерального закона, он актуален также и по 223-му федеральному закону. Итак, теперь, наконец-то, про положение о закупке, приведение положения о закупках в соответствие. Ну, э, здесь я, наверное, никакого, э, никаких новых сведений для вас не открою. Соответственно, есть определенный срок, в отношении которого, в течение которого нужно привести положение о закупке в соответствии требованиям, действующему законодательству. Завтра у нас основной блок изменений, кроме одного изменения, вступает в силу э, в части независимой гарантии. То есть, соответственно, необходимо в течение 90 дней до 1 октября текущего года привести в соответствие положение о закупке. Привести в соответствие положение о закупке, что это означает? Это означает, что те условия, которые у нас перечислены в отношении предоставления участникам закупки независимой гарантии качества обеспечения, Заявки в качестве обеспечения исполнения договора должны быть у нас включены положение о закупке, это условия по независимой гарантии, это требования, это сроки, которые предъявляются в отношении каждого вида обеспечения исполнения, обеспечения, каждого вида обеспечения, обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора с учетом тех сроков, которые у нас в императивных нормах будут изложены с завтрашнего дня уже. В актуальной редакции федерального закона. Здесь у нас есть 90 дней. До 1 октября текущего года заказчики приводят свои положения о закупке в соответствии с новым нормам, утверждают доработанные редакции правовых актов и публикуют их в единой информационной системе. Соответственно, здесь я бы еще раз рекомендовала посмотреть не только тот блок изменений, который у нас касается именно независимой гарантии. Мы с вами знаем, что у нас буквально в апреле этого года были приняты еще иные изменения в отношении сроков по оплате, в отношении в том числе и описания объекта закупки про страну происхождения товара. Соответственно, здесь мы с вами в целом смотрим на те изменения, которые произошли, и приводим положение закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства. Основной блок изменений вступает в силу начиная именно с 1 июля, и, соответственно, вы эти условия предусматриваете уже в текущей редакции положения. Закупки, которые начаты до даты публикации в еиз из доработанного положения закупки, но не позднее 1 октября. То есть 1 октября – это край, когда уже все положения должны быть приведены в соответствие а, действующему законодательству. Завершается по правилам, действующим на дату размещения извещения, либо направление приглашения принять участие в такой закупке. А, так, а, серия вопросов по независимой гарантии про обеспечение. Куда она предоставляется, кем проверяется, на основании какой нормы. Участник закупки предоставляет независимую гарантию при подаче заявки. Кем проверяется? Независимая гарантия проверяется заказчиком. То есть здесь, соответственно, общие требования действуют в отношении обеспечения. Сейчас мы еще с вами вернемся на этот слайд. Соответственно, в части, конечно, в самом законе не сказано, что заказчик, то есть ну, черным по белому не написано, что заказчик проверяет соответствие независимой гарантии, которая предоставлена в качестве обеспечения заявки. Но априори, соответственно, независимая гарантия, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки, она должна проверяться по определенным требованиям, и вот эти требования, они изложены будут в новой редакции 223 федерального закона. Соответственно, в отношении проверки какой-либо автоматическом порядке со стороны, например, оператора электронной площадки, когда происходит участие со стороны поставщика, сразу хочу отметить, что в целом, например, даже опираясь на опыт 44-го федерального закона, а там, собственно, аналогичные правила действуют, оператор электронной площадки проверяет наличие независимой гарантии всего лишь на наличие ее в реестре. То есть, соответственно, по остальным параметрам, по условиям, никто, кроме заказчика, не проверяет. Ну а заказчик, соответственно, эти условия проверяет. И вот далее мы с вами уже смотрели, что независимая гарантия может быть признана, точнее, по сути, это заявка, отклонение заявки. Несоответствие независимой гарантии, представленной участникам закупки с участием субъектов МСП, является основанием, и вот дальше, для отклонения такой заявки заказчикам. То есть, соответственно, исходя из нормы части 14.2, для отказа, вот, для отказа в принятии такой независимой гарантии заказчикам. На основании части 14.2 статьи 3.4 можно сделать вывод о том, что, соответственно, и заказчик и проверяет соответствие а, такого документа, соответственно, независимой гарантии требованиям То есть, соответственно, здесь мы оперируем, ориентируемся на часть 14.2 статьи 3.4 норма. Часть 14.2. статьи 3.4. Так, далее, далее. Сейчас, насколько я помню, есть еще один слайд у меня. 90 дней, 90 дней со дня вступления в силу изменений. Соответственно, если у нас закупка по старым правилам, мы завершаем их по тем правилам, которые действуют на дату размещения извещения, либо направление приглашения. Новые требования к независимой гарантии, вот те требования, о которых мы сегодня с вами говорили, обеспечение заявки, обеспечение исполнения договора должны быть включены, должны быть отражены в положении о закупке заказчика. Сносим соответствующие изменения в течение 90 дней с момента вступления в силу таких изменений, то есть с момента 1 июля и до 1 октября. Конкурентные закупки проводимы исключительно с участием малых и средних предприятий, субъектов МСП нужно осуществлять с учетом внесенных изменений. Ну и здесь, соответственно, цепочка следующая: вносим изменения в положение закупки, учитываем эти изменения на основании действующей редакции 223 Федерального закона, на основании внесенных изменений в положение размещаем. Размещаем закупку субъектов МСП по новым требованиям. Соответственно, здесь опять же мы обращаемся уже непосредственно к новой редакции 223-го федерального закона. В извещении и в документации заказчики указывают размер обеспечения заявки, порядок предоставления такого обеспечения, Срок его предоставления в случае установления требования, обеспечения заявки. То же самое касается и обеспечения исполнения договора. Вот здесь я бы рекомендовала в отношении включения сведений в извещение, в документацию о закупке указывать подробным образом, каким, собственно, способом, в каком порядке участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора, обеспечение заявки. Соответственно, учитываем новые требования, которые предъявляются в части независимой гарантии. И вот здесь в части предоставления сведений в порядке, в соответствии с 223 третьим федеральным законом, как иногда это происходит, к сожалению, на практике, конечно, здесь недостаточно будет указать, что, например, участник закупки предоставляет обеспечение заявки или обеспечение исполнения договора в соответствии с положением 223 третьего федерального закона. Необходимо указать более подробно конкретные сведения, конкретный порядок, который у нас изложен в самом законе и, соответственно, транслируем заказчикам, в положении по закупке. Так, смотрите, вот у нас в отношении последний вопрос, который вижу сейчас в чате, заказчик правильно в свое усмотрение потребовать обеспечения независимой гарантии или не требовать. В части предоставления обеспечения при установлении требования об обеспечении мы в извещении, в документацию о закупке, ну и, соответственно, изначально мы эти положения, излагаем положение закупки. мы указываем требования о возможности предоставления обеспечения или в виде денежных средств, или в виде независимой гарантии. Каким образом предоставляет участник закупки обеспечение, он решает самостоятельно. Наша задача изложить два альтернативных варианта, которые предусмотрены действующим законодательством. Денежные средства на спецсчет, так как это закупка в МСП, или банковская гарантия в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 3.4. Ну соответственно, в отношении размера обеспечения действуют требования, которые у нас предусмотрены законом в отношении проведения закупок среди субъектов МСП. Конечно, в отношении внесения изменений в положение, потом документацию, здесь, опять же, действует пока еще переходный период до 1 октября. Если у вас закупка была начата, началась точнее, до даты публикации есть доработанного положения закупки, вы ее завершаете по тем правилам, которые действовали на дату размещения извещения. Ну и, соответственно, в течение вот этого периода, начиная с завтрашнего дня до 1 октября, нужно внести соответствующие изменения в положение о закупке и, соответственно, их разместить в ИИС. Этот переходный период, он дается для того, чтобы иметь возможность в этот переходный период проводить закупки, ввиду того, что, соответственно, доработка положения, соответственно, внесение изменений и размещение этих изменений в единой информационной системе требует от заказчика времени. Если у вас закупка началась еще по старым правилам, а вы можете начать ее и завершить по старым правилам до 1 октября этого года, соответственно, вы ее продолжаете по тем условиям, которые э, действуют в рамках переходного периода, то есть по старым правилам. Но с 1 октября э, предусмотрено, что уже все положения закупки будут приведены в соответствие и, естественно, будут применяться только э, те условия, которые у нас действуют с 1 июля. Так, смотрю, какие у нас еще вопросы. Так, пока мы не внесли изменения в положение закупки, у нас же срок до 1 октября, мы можем документацию по электронному аукциону уже указывать независимую гарантию, как это правильно оформить. В этом случае вы стандартно указываете не банковскую гарантию, а указываете независимую гарантию. Но здесь все-таки я бы рекомендовала по возможности, если вы уже хотите оперировать непосредственно новыми условиями, которые у нас э, могут применяться с 1, апреля, э, прошу прощения, с 1 июля, и э, в соответствии с которыми положение закупки должно быть приведено в соответствии до 1 октября, я бы рекомендовала все-таки вначале привести... Положение закупки в соответствии требований действующему законодательству, а потом уже проводить закупку на основании вашего положения. Здесь на практике может возникнуть ситуация, если вы, например, внесете изменения в документацию о закупке, но при этом не откорректируете положение о закупке, здесь на практике может возникнуть ситуация, что участник закупки пожалуется на несоответствие вашей документации о закупке текущей редакции положения о закупке, соответственно. Здесь такая жалоба может встретиться. Так. Так, следующий вопрос. Срок исполнения договора. Соответственно, независимая гарантия в отношении обеспечения исполнения договора должна содержать срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещения документации, срок исполнения основного обязательства. В процессе исполнения договора срок исполнения такого обязательства меняется. Я не имею права запросить новую независимую гарантию у субъекта малого среднего предпринимательства. Вот здесь на самом деле ситуация, конечно, может сложиться на практике довольно такая интересная, и пока еще в отношении этого вопроса у нас, опять же, нет никаких разъяснений, я не говорю о том уже, что нет нормативной базы, которая однозначно порегулировала этот вопрос. Но, опять же имея определенный опыт по 44-му федеральному закону, я могу сказать, что в отношении, например, закона о контрактной системе, однозначно, если меняется срок исполнения обязательств по контракту, то такой срок исполнения обязательств по контракту должен быть обеспечен, обеспечен в данном случае гарантией. Поэтому вот здесь вполне возможно, что практика как раз она будет ориентирована именно на такой порядок. Если у вас меняется срок исполнения договора, необходимо предоставить новый срок, новую независимую гарантию участнику. И, соответственно, вы, как заказчик, на мой взгляд, мое мнение, вы вправе запросить новое обеспечение исполнения договора. Ввиду того, что в соответствии с действующим законодательством, действующим с 1 июля, у вас, если складывается обстоятельство такое, что меняется срок исполнения договора, у вас фактически может сложиться ситуация, что определенное обстоятельства исполнения по договору не обеспечено, Соответственно, для обеспечения необходимо предоставить новую независимую гарантию субъекта прав. Так, дальше. Мы всегда наставим на предоставление оригинала банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения договора. Что значит? копия независимой банковской гарантии заверенная банком соответственно с учетом электронизации с учетом возможности предоставления электронных документов в том числе возможно предоставление независимой гарантии в виде электронного документа объясню как это происходит на практике то есть на практике когда сведения включаются в реестр независимых гарантий соответственно, эта информация при подаче заявки участникам закупки транслируется в автоматическом режиме в составе заявки, то есть присвоен реестровый номер независимой гарантии. Соответственно, эта информация доводится и до заказчика. И, соответственно, при проверке независимой гарантии участник закупки в том числе прикладывает скан независимой гарантии. В отношении Гарантии, конечно, здесь вы в том числе можете запросить и оригинал банковской гарантии, но на сегодняшний день такая практика существует, что предоставляется скан независимой гарантии, если речь идет про обеспечение заявки, в составе заявки он приходит, ну и, соответственно, при обеспечении исполнения договора. Эти сведения также из реестра договоров, прошу прощения, из реестра независимых гарантий транслируются на этапе заключения договора в электронном виде, и, соответственно, участник прикладывает электронную независимую гарантию. Если в документации пока нет положения независимой гарантии, участник ее предоставляет, имеем ли мы право его допустить? Очень интересный вопрос. Ну, соответственно, если мы смотрим на текст закона, который на сегодняшний день ну, действует точнее, с 1 июля, то в данном случае речь идет именно о независимой гарантии в отношении предоставления участникам независимой гарантии, если у вас, например, предусмотрена исключительно банковская гарантия, конечно, можно придраться к поставщику, что поставщик предоставил иной способ обеспечения исполнения договора. Но вот, например, в рамках субъектов закупок у субъектов МСП я бы таким образом точно действовать не рекомендовала из-за того, что все же у нас Положение закона меняется с 1 июля, то есть завтрашнего дня. В отношении остальных положений, здесь мы опять же исходим скорее всего не из положений 223 федерального закона, а из положений Гражданского кодекса. В части осуществления закупок на общих основаниях, не для субъектов МСП, то есть если у вас, например, прописано, что участник предоставляет в качестве обеспечения исполнения или договора или обеспечения заявки именно банковскую гарантию, теоретически, конечно, можно на это сослаться. Но э, здесь на самом деле встречается на сегодняшний день разная практика, поэтому я бы рекомендовала смотреть практику именно э, в отношении этого вопроса по вашему региону. Возможно, э, практика даст более исчерпывающий ответ. Не всегда, не всегда рекомендовано участника отклонять, если участник предоставляет независимую гарантию. Все же независимая гарантия рассматривается в рамках положений гражданского кодекса как более широкое понятие, которое на сегодняшний день всецело применимо к закупкам. С учетом того, что я ранее озвучивала, все-таки банковская гарантия, постепенно упраздняется в целом в закупках. То есть на сегодняшний день она у нас остается в рамках статьи 3.2 223 федерального закона. Так, смотрю, какие у нас еще вопросы. Если положение не поменяли, то проводим закупку без требований предоставления независимой гарантии. Да, сейчас у нас переходный период до 1 октября, но, соответственно, проводим по прежним нормам, которые у нас на сегодняшний день действуют. Но помним, что положение закупки мы приводим в соответствие до 1 октября, уже, соответственно, как только мы привели положение закупки в соответствие с требованиями, мы не ждем 1 октября. 1 октября – это крайний срок, но как только мы привели положение закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства, мы уже проводим закупки в соответствии с новыми условиями. Так. Так, вопросов? Вопросов больше нет. В таком случае, уважаемые заказчики, мы с вами будем и, возможно, участники, если среди нас есть участники, мы с вами будем завершать наш вебинар. Я надеюсь, что вебинар был для вас полезен, что часть вопросов хотя бы часть вопросов по этому новому положению я разъяснила. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.